Всю тренировку мы выполняем на полу. Я рекомендую использовать фитнес-коврик. Если у тебя нет коврика, сложи под колени полотенце, чтобы тебе было комфортнее. Я ставлю таймер, и мы начинаем. Первое упражнение – отведение ноги назад. Работаем. Спина прямая, живот держим поджатый. Голову не запрокидываем вверх. Не опускаем вниз. От макушки до копчика прямая линия. Поясницу не перепрогибай. У тебя не должно быть вот такого красивого прогиба. Вообще в пояснице не должно быть никакого движения. Двигается только нога. Мы ногой не машем. Контролируемо а ведем вверх и обратно. Теперь мы поднимаем вверх-вниз прямую ногу. Работаем на ту же самую ногу без отдыха. концентрируемся на мышцах и теперь мы поднимаем ногу в сторону Никакого движения в пояснице. Только работает нога. У тебя может болеть опорная нога. Это нормально. Мышцы работают в статике. Стабилизирует сустав. Выпрямляем ногу и делаем вращательное движение. Переворачиваемся на спину, отставляем нерабочую ногу слегка в сторону, руки подняли, и у нас ягодичный мост. Поясница прижата к полу, когда мы опускаемся вниз. Поясница ложится на пол первой, то есть сначала идет поясница, а затем ягодицы. Не наоборот, у тебя здесь не должно быть пространства никогда. Закончили. И повторяем это все на другую ногу. Работаем. Не теряем время. Не воруем у себя драгоценные секунды. Контролируем, контролируем движение. Мы не машем ногой. Мы ее ведем. В каждой точке мы контролируем полностью нашу ногу и движение. Никаких рывковых движений. Прямая нога вверх-вниз. Поднимаем ногу в сторону. В этот момент включается опорная нога для стабилизации. Работаем. Не жалеем себя. Если тебе легко, выполняй упражнение быстрее. И мы выполняем вращение. И у нас ягодичный мост. Отставляем нерабочую ногу, поясницу прижали, работаем. Поясница ложится первой. Пупок тянем к позвоночнику. Закончили. Отдыхаем 30 секунд и повторяем это все еще один раз. Надеюсь, вам нравится. Надеюсь, вы уже почувствовали свои ягодицы. Работаем. Живот держим поджатым. Это не очень тяжелая тренировка, потому что работает мало мышц, только ягодичные, ну и кор для стабилизации. Но тем не менее... Мы же хотим красивую попу. Работаем. Важный момент. Я не рекомендую делать эту тренировку в отрыве от остальных тренировок. То есть в этом цикле идет еще тренировка ног. Ее тоже надо делать обязательно. А то часто, ну не часто, но бывает, что девушки боятся Пожарный гидрант боятся перекачать ноги и качают только попу. Хотя перекачать что-то без веса просто нереально. Да и даже с весом очень-очень сложно. Поэтому не надо бояться тренировать ноги. Это очень важно. Изолированные упражнения это хорошо, но базовые не менее важны вращение в описании под этим видео есть ссылки на все остальные тренировки цикла я рекомендую делать их все для гормона... для гормонального блин что у меня в голове вообще творится для гармоничного развития Ой, у меня уже болит жопка горит Ягодичный мост. Я тут не путать ногу, которой ты работала. Прижали поясницу, погнали. И повторяем это все еще одну ногу. А, Тигран, пожалуйста, не подходи ко мне. Прямая нога. Пришел мой сын и начал меня отвлекать. Но мне сейчас могу набереть Так как это последний круг. Пожарный гидрант. работаем не жалеем себя у меня опорная нога горит капец средняя ягодичная это вот здесь вращение средняя ягодичная стабилизирует ногу колено в частности держит ее в ровном положении Поэтому ее важно тренировать, особенно тем, у кого болит, болят колени при беге, на выпадах. Скорее всего, у вас как раз-таки средняя ягодичная слабая и малая ягодичная тоже. И у нас ягодичный мост. Последние 30 секунд. Прижали поясницу, работаем. Поясница ложится первой и прижимается к полу. Пространства быть не должно. Подживаем пупок к позвоночнику. Фух, закончили. Классная тренировочка. Вроде не сильно сложная, но и не супер легкая. Надеюсь, тебе понравилось. Ставь лайк, пиши комментарии, мне это очень приятно. В описании видео другие тренировки этого цикла. Можешь делать их каждый день. Всего лишь 10 минут. Я уверена, что ты можешь найти это время. Там, не знаю, в перерыве, утром, вечером, когда угодно. 10 минут. Всего лишь 10 минут для твоего офигенного тела. Подписывайся на мой канал. Жми на колокольчик. С тобой была Латина.